Что ты знаешь про ASM-10? Играл ли ты с ASM-10? Ты думаешь, что это очередная неюзабельная пушка? Давай-ка разберемся. Здорово мужские мужчины, как вы уже догадались, гостем нашей серьезно развлекательно-умственно познавательной YouTube передачи стала штурмовая винтовка ASM-10. Данная пушка не может похвастаться широкой популярностью. Большинство игроков просто проходит мимо нее. Но скажу за себя: в прошлом сезоне именно с этим аппаратом я штурмовал рейтинговые бой. Тогда мне понравилась в этой пушке ее размеренность, ее неторопливость, благодаря которой я не сливался в первые 10-15 секунд после респавна. Тогда же мне понравился ее урон и характер, который ощущался при первом же киле. Но это было в прошлом. Что же сейчас она из себя представляет? Давайте разбираться. Первое, что мне бросилось в глаза, а точнее в уши, это переработанный звук выстрела SM. Как мне кажется, стрельба стала звучать намного интереснее. Но это мелочи. По факту мы имеем штурмовую винтовку со своим букетом минусов и плюсов. Из положительного у пушки хороший урон и неплохая точность. А вот минусов здесь, конечно же, хватает. Давайте поподробнее разберем. Проблемные моменты. Во-первых, пушка немного тяжеловата и имеет не самый лучший темп стрельбы. Но с таким уроном, в принципе, это нормально. Могут возникнуть сложности с контролем отдачи. И что лично меня колыхнуло в этой пушечке, это ее медленная скорость перезарядки. Поэтому давайте взглянем на первую сборку, которая называется «Стабильный мужчина». Что же мы имеем? Ударный приклад для стабилизации и устойчивости к горизонтальной отдаче по классике жанра. Рельефную обмотку рукоятки с тактическим прицелом не забываем. И снаряжаем переднюю рукоятку, которая также вносит корректировку в контроль вертикальной отдачи. И крайним модулем я выбрал перк «Ловкость рук». Не, ну серьезно, мужики, мне очень не хватает скорости перезарядки. Такое ощущение, как будто все в слоу происходит. Если кого-то это устраивает, то можете заменить данный перк на что-то другое. В этой сборке мы постарались помочь АСМ-10, дабы данная пушка предстала перед нами с хорошей точностью, с неплохим управлением и приемлемым ходом в режим прицеливания. Насчет последнего, то вход в этот режим не самый быстрый, но и не самый долгий. Поэтому лучше всего работать с данной сборкой на средних и дальних дистанциях. То есть учитывайте свой стиль и манеру поведения в бою. Если этот сетап соответствует вашим требованиям, то смело забирайте его в копилку. Кстати, насчет копилки. Если тебе не хватает годного материала и потрясающего контента, то переведи бабушку через дорогу и залетай на канал Жеков Шоу. Данный отец расскажет, а главное покажет тебе баги в колдушке, затесит и соберет ноги пушки, поделится свежими новостями и секретами быстрого прохождения сезона и... А заданий. Также Джеков на изи выполняет челленджи и анализирует хитбоксы персонажей. И, конечно же, данный мужчина выходит в прямые эфиры, где устраивает лютейшие движа и мегаугар. Но это не главное. Также Джеков Шоу постоянно устраивает конкурсы с крутыми подарками. А главной фишечкой данного братанчика являются постоянные еженедельные конкурсы на денежку. Поэтому, я думаю, дорогой брат, брат ты знаешь, что делать. Ну, а если нет, то я подскажу. Гоу! Ссылочка в описании сборка. Подойдет исключительно любителям гимнастики и физкультуры, ведь главным преимуществом данного сетапа является вафнутая подвижность и квикскол. Поэтому сразу же меняем ствол на легкий, убираем приклад для лучшей подвижности, не забываем про рукоятку и лазер, конечно же. И также нам не обойтись без ускоренной перезарядки. Перк ловкость рук нам в этом поможет. Следует помнить, дорогие друзья, что это не ппшка и темп стрельбы не даст нам разгуляться по полной. Поэтому аккуратно отыгрываем на ближних дистанциях и в меру рискуем на средних расстояниях. По своему характеру, АСМ-10 неторопливая и мощная приблуда, к которой нужно присмотреться и привыкнуть. Она прямой конкурент автомату Калашникова и Скару. В ней есть хороший потенциал для жестких происшествий с покачелами. Поэтому, мужики, берите и шерьте. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Максим Постушенко пишет Итак, Огнянский, меня скоро заберут в армию Так вот, за время службы я стану пукачелом Или наоборот наберусь скилла Все зависит от тебя, мужик Бытовые и стрессовые ситуации, которые 100% будут в этом месте Могут придать тебе больше уверенности в себе и сил Главное, вести себя как нормальный пацан ты точно приобретешь там неплохой жизненный опыт, повысишь свой скилл в конструировании квадратных сугробов, будешь охотиться за листьями и дашь пизды высоко поднявшейся траве. А сейчас важная информация. Брата-брат, мне нужна твоя помощь. Я бы хотел узнать, что лично тебе не нравится в Call of Duty Mobile. Из-за чего у тебя пригорают штаны и нет желания играть в эту игру. Оставь свое сообщение под этим боевиком, чтобы я смог ознакомиться с твоими переживаниями. Самые интересные комментарии попадут в следующий спецвыпуск. На этот выпуск, мужики, мне понадобится больше времени, потому что есть кое-какие мысли и планы по его организации, поэтому надеюсь на вашу поддержку, и пока вы пишете свои сообщения, я заряжаю рандомные комментарии. И, конечно же, топовые. Хочу сказать спасибо всем мужчинам, которые оформили подписку на данный кинотеатр и следят за его кинохрониками. Потихоньку движемся с вами к внушительной цифре. И, естественно, продолжаем развивать свою технику по огорчению Пукачелов. И, конечно же, прямо сейчас прозвучит ламбовый трека-трек, который, я думаю, вы отгадаете без особого труда. И напишите мне в комментариях, что же это было. Погнали! Брата, брат, я тебе так рад, и скоро Нас будет десятька для пацанов, мужицких мужиков, новый поевичок готов. Эй, брата, брат, я тебе так рад, и скоро, нас будет. Сетька для пацанов, мужицких мужиков Новый баевичок готов АСМ я взял, в рейтинг побежал Вижу, пукачел, свою задницу поджал Я его догнал, билетик на респаун MVP забрал, good game, спасибо вам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 я тебе так, рад, и скоро Нас будет 10 к для пацанов мужицких мужиков, новый, Ба, готов, Эй, брата, да брат, я тебе так рад, и скоро. Нас будет 10 к для пацанок мужицких мужиков новый Ба явичок готов, эй.